Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. Гран-при Фиде стартовал буквально сегодня. И одна из лучших партий сегодняшнего тура, вашему вниманию, партия двух российских шахматистов, двух блестящих шахматистов, Володя Федосева и Гриша Апарина. Так случилось, что они в одной группе. И сегодня Володя имел белый цвет и разыграли Каталонское начало, которое сегодня было одним из самых популярных дебютов. Я полагаю, что будет так и дальше. И после классического варианта черные без шаха на b4 развели слона на e7, съели на c4, ферзь c2 и пошли на вариант b5. Ну что же, это встречалось неоднократно. И Гриша, очевидно, готовился к этому возможному продолжению. Володя также был хорошо подготовлен. И вот здесь после известных ходов, можно сказать, известной таби для топ-шахматистов АБА-6 возникла одна из ключевых позиций. Владимир делает правильный ход конца 3, самый амбициозный. В случае B коня 6 на перевесе здесь белом говорить э, тяжеловато, и поэтому конец C3. Все это встречалось на топ-уровне очень много раз. И вот здесь после хода слон D5 Владимир сделал достаточно редкий ход, ход ладья D1, который, судя по моей базе, встретился всего лишь раз. Ну, в этом ходе, безусловно, есть определенная идея, определенное зерно, как говорят еще. Дело в том, что белые препятствуют ходу c5. Также при случае они защищают пешку на d4, потому как основное продолжение в этой позиции – это ход конь c3. В этом случае черные меняют слона сильного с d5, препятствуют ходу e4, и забирают принципиально пешку на d4 после чего, по большому счету, ничего здесь конкретного у белых нету, позиция приблизительно равная, с ничейными тенденциями. У белых, можно сказать, номинально небольшой плюс, конечно, но не более того. до один ход интересный. И вот здесь э, Гриша, судя по тому, как он задумался, Сделал, в общем-то, ход, который встречается э, и в обы при обычном течении событий сделал ход c 5 Понять это можно, хочется скинуть эту пешку, однако ход, возможно, не самый лучший, хотя вполне возможно он также и уравнивает, кто знает. Вместо хода c 5 могло последовать конь С6. Ход конь, э, конь С6 стоит неплохо, белые, черный точнее, Готовы играть ферзь Б8, подключая ладью на Д8. И в целом у белых, наверное, если и что-то есть, то совсем мизер. После c 5 возникает форсированная позиция. ДС, ферзь А5, конь ФД4, тоже важный ход. Белые теперь э, хотят при случае сыграть Е4. Черные должны забирать на c5, и возникает следующая структура. Ед и b3. Очень важный ход. Теперь мы видим, что у белых очень сильная фигура на d4. И потенциальная слабость на d5. По сути дела, привела к позиции, одной из критических позиций в партии, которая предопределила дальнейший ход борьбы. гриш сыграл ладь c8. Волудия съел на C4, и вот здесь, пожалуй, черным стоило сыграть слоны F8. Ход слоны F8, и вот здесь черный уже готовы бить на C4 как пешкой, так и ладьей. И здесь совершенно другая ситуация, в отличие от той, которая случилась в партии. В партии же Гриша разменял сильного своего слона, съел на D4, и по сути дела предопределил такую вот структуру статическую, при которой у белых сильнейшая фигура на d4, сильнейшее поле на d4, очень сильный слон, оппонента у него на данном, в данном случае не будет, слон вскоре расположится на большой диагонали. И по большому счету, вот эта вот видимость равной позиции э, Григорий хорошо защищает Плохие позиции, я думаю, что здесь он сыграл несколько беспечно, потому как после ферзь b1, конь d7, слон b2, белых, перевес белых не вызывает никаких сомнений. И как сказал Евгений Томашевский во время трансляции, здесь у белых не то что нарисовался огромный перевес, но в общем-то дела черных в перспективе весьма печальны. Ну и вот в этой ситуации тяжело представить, что, возможно, стоило сыграть g6, отнимая поле f5, потому что в этом случае мы видим, что диагональ совершенно ужасно. Тем не менее, ход g6 здесь был. Но Григорий продолжил ходом ферз b4, конь f5. Мы видим, что конь теперь направляется как на e3, так присматривается и к другим полям. Черные сыграли h5, им нужно было делать форточку, так или иначе. Он перешел на e3, ладья e4. Тем не менее, после хода ферзь 1 красивого классического хода, который берет под контроль движение пешки d, очень все гармонично у белых, красиво. Черные сыграли оптимистично h4, но в принципе ход самый, что ни на есть, логичный. Хотя вот, компьютерные программы предлагают более какие-то статичные, продолжать, так сказать, в пассивной обороне, не, никаких э, не производя движения, телодвижения. После H4, слон D4, Владимир просто усилил фигуру, мы видим, что слон здесь очень здорово располагается, вместе с этой связкой, при случае белые готовы выгонять ладью с хорошей позиции и в дальнейшем подтягивать своего короля. Вот в этой позиции Гриша осуществил критическую, по сути дела, первую очень серьезную ошибку, сыграв h3. И вот этот ход сложно объяснить, потому что, по большому счету, добраться до поля g2 или создать какие-то неприятности белому королю крайне непросто. И тем, тем удивительнее этот ход, потому что впоследствии в Эншпиле, в любом Эншпиле, Представим, что все фигуры будут разменены. Белые просто эту пешку съедают королем. Конечно, стоило либо побить на G3, либо оставить ее, как сказать, теребить этот фланг. Но вполне возможно, что стоило все-таки подменять фигуру. То есть, конечно, подменять несколько материалов. Да, в этом случае позиция хоть и пассивна, но весьма крепка. Однако, последовал ход H3... После f3, простого логичного хода, позиция, по предопределилась. Вот здесь уже у черных тяжелейшие позиции, потому что кони друг друга дублируют, кони привязаны друг к другу, конь с f6 не может никуда двигаться, все поля ограничены, король прекрасно расположен на f2, и по сути дела выигрыш технический на доске у белых на данной позиции в данной позиции не вызывает никаких сомнений. Ферзь е7, ферзь c3. Здесь, по сути дела, от белых требуется просто усилить положение своей ладьи. И так или иначе, в скором времени ходы черных просто-напросто заканчиваются. Григорий продолжил играть ферзь е6, ладья, b, ладья c1. Вот, продолжил стоять на месте, пребывал в роли статиста. ну Владимир здесь пока маневрировал в лучших традициях. Советские школы. Ладья c2, болезненный ход, защищает пешку на e2. Профила, профилактиком опять-таки с 1. То есть здесь белыми можно делать много ходов туда-сюда. Тем не менее позиция не меняется, просто тяжелая для черных. И вот попытался Григорий сыграть активно. ферзь b4. Володя предложил размен ферзей. То есть без ферзей, как я уже сказал, белый король просто к пешке h3 приходит. Поэтому ферзи желательно сохранить. Но в этом случае, тем не менее, делают продолжают улучшать свои, позиции своих фигур. Ферзь g6. И здесь, опять-таки, мы видим, что черный ферзь Мансил по всей доске вернулся на g6. Здесь ему совершенно делать нечего. Владимир продолжает погоню за разменом. Ферзь c2, ферзь a 6 и улучшает позицию ферзя на f5. По сути дела, приговаривая черных. К тотальному пассиву ладья готов врываться на c7, ферзь вне игры, партия заканчивается. Конь f8, как говорят, еще еще последовало ладья c2. Опять-таки мы видим, что белые ничего по сути дела не сделали, однако позиция черных ухудшилась в несколько раз. Конь fd7, теперь теряется центральная пешка, ферзь g6, ладья c1. Опять-таки просто-напросто стоим дальше и наблюдаем за тем, как черным непросто. И после ферзь 6 ладья 1, ферзь g6, ладья d1. Продолжил Владимир спокойное улучшение своих позиций позиции своих фигур. Ферзь F5 заходит за пешкой h3. И после ферзь g4 нападает на мат на g7, вынуждает ход f6, ладья 1, ферзь b5, ладья заходит по седьмому ряду. Пешки на d5 нету, позиция как была, так и осталась. Ну и, в общем-то, после конь e6, конь f5, конь g5, слон e3. Здесь Григорий остановил часы, потому что угрожает взятие на d7. С шахом конь ходить также не может под потере на g7. Ну и, в общем-то, все очень печально. Ну вот такая вот партия, по сути дела, цена одной неточности, быть может, Григорий Пире перенапрягся и пытался сдержать порывы Владимира в равной позиции, то есть надеялся, что он уравняет вот эту худшую позицию. Однако это вот беспечное состояние, можно сказать, беспечное отношение, может быть, даже к позиции, сказалось. Ну, с другой стороны, на первом в первом туре всегда определенные нервы у всех присутствует. Ну, сегодня нервы оказались крепче у Володя. Володя набирает первое важное очко. Ну, а Григорию стоит подумать, как вот завтра уже будет выступать белыми. Что же, отличная победа в плане позиционного, позиционного стиля. Ну, в общем-то, ждем от Владимира новых достижений. Ну, и, в общем-то, пожелаем успеха нашим бойцам в этом нелегком гран-при. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока.